Всем привет! Ребят, хочу сразу объяснить всем людям, которые меня смотрят на постоянной основе ежедневно. Последнее время 3-4 дня я занят поиском некоторых объектов, а последние 2 дня там еще дополнительные вопросы появились. Поэтому очень много разных индивидуальных вопросов, которые я не могу озвучивать, работают там под клиентов поэтому мало что снимаю вообще сейчас там просто по мелочи по мелочи делаю некоторые видео и пока не могу просто выходить в эфиры каждый день Прошу прощения за это. Может быть, если кто-то ждет, кого-то приучил просто ежедневно показывать видео, ребят, сейчас чуть-чуть нету времени на это. Вот. Но сейчас хочу снять видео эмоциональное. Я вот проанализировал свою роль на Ютубе именно с первого дня. И у меня всегда были видео эмоциональные. В принципе, всегда. То есть, я чем-то делился от души. Да, там. И вот, в принципе, люди, которые на меня, меня подписываются, которые меня смотрят, Пишет мне личное сообщение именно что касается Ютуба, что касается какого-то нашего общения, именно просто, вот просто общение, да, между людьми. И вот мне многие люди говорят, что вот ты чем подкупаешь это своей искренностью, своими эмоциями, видно, что ты не играешь, то есть вот такого плана. И, ребята, сейчас будет видео как раз эмоциональное. Возможно, немножко негативное. Ну вот немножко, знаете, как бы подсобиралось, и нужно это рассказать, потому что это касается как раз моих зрителей на Ютубе, это касается людей, которые интересуются недвижимостью здесь, в Батуми. А мои зрители, моя потенциальная аудитория, мои потенциальные клиенты – это как раз вот зрители на Ютубе, потому что с лета, когда я здесь был в Батуми, у меня было на канале там, буквально там, 150 подписчиков, там, и когда я начал снимать про Батуми, про недвижимость, люди начали добавляться. То есть я увидел именно рост моих подписчиков и клиентов именно с Ютуба. Поэтому я так понимаю, моя именно целевая аудитория находится именно в Ютубе, мои зрители это потенциальные мои клиенты. Это примерно 80% моих подписчиков. Вот. И, ребята, я хочу до вас донести именно свои мысли, свои идеи. Я хочу, чтобы мы с вами нормально понимали и правильно взаимодействовали. Потому что я столкнулся с некоторыми вещами, которые меня не устраивают. И, я так понимаю, они не устраивают вас. Итак, поехали. Ребят, выключайте всем, кому я буду долго рассказывать, эмоционально, долго. Если вам такое неинтересно, сразу выключайте. Значит, хочу просто максимально разживать, разживать просто для всех. Ребят. Здесь в Батуми очень много людей, которые занимаются недвижимостью, блогер, агентство недвижимости, очень много людей, просто люди, которые занимаются, которые сидят в фейсбуках, в ютубах, кто-то в общем стесняется не показывать себя в ютубе по-разному, у меня мой ресурс это ютуб, основной ресурс, когда люди ко мне обращаются, вот. Вот сейчас пришло сообщение, что клиент приехал из Беларуси и вот... А, с Литвы, с Литвы, прошу прощения, с Литвы приехал клиент. Мы с ним давно общались, вот сейчас через два часа будем встречаться. Это очень круто, потому что вот человек с Ютуба, это здорово. Я люблю с людьми, с людьми встречаться, которые с Ютуба, которые меня смотрят. Они уже меня заочно, вернее, они меня уже знают, а я их знаю только заочно. Вот, это очень здорово, вот пообщаться, это всегда приятно. Это очень круто. Мой единственный ресурс в данный момент – это YouTube, да, с которого приходит ко мне клиент. И когда ко мне клиент обращается удаленно, мы с ним пытаемся, вот я пытаюсь взаимодействовать, нормально найти общий язык, чтобы меня клиент понял и я понял клиента правильно. Итак, разжевываю. Ребят, я здесь занимаюсь управлением то есть вы мне, например, у вас есть здесь квартира в Батуме, вы мне даете эту квартиру управления, она мне допустим, подходит, я ее я занимаюсь поиском клиентам, заселение выселение, клининг стирка, шампуньки, тапочки там дополнительный сервис для, для, для клиента отчеты для вас видео отчеты, там уборок полностью все, вот от А Я все что можно если я в чем-то где-то там не дорабатываю вы мне контролируете, подсказываете я это исправляю, все по ходу но, вот вы мне перед далее объект, и я занимаюсь как бы э, поиском, э, чтобы э, сдать его в аренду, чтобы он заработал деньги, этот объект, и я отчитываюсь по всем, по всем параметрам по этому объекту. То есть, грубо говоря, для вас это, я не хочу называть это пассивный доход, нет, потому что вы тоже будете участвовать активно, как человек, который контролирует, который проверяет, чтобы и меня поддергивала, да, чтобы я понимал, что есть ответственность, что за, за, смотрит за моей деятельностью. То есть, ну, полностью все. Не, не пассивный доход, но чтобы и вы тоже участвовали, но у вас будет уже меньше участие в этом, во всем процессе. Это что касается управления. Также я занимаюсь продажей недвижимости здесь в Батуми. То есть, вот, вот, вот это вот, о чем самая, самая негативная часть, чтобы вот именно этого разговора. Вам необходимо здесь в Батуме недвижимость. Например, под сдачу в аренду. Вы смотрите меня, и вы мне пишете сообщение. Это просто очень часто, особенно в последнее время, бывает. И я с этим сталкиваюсь. И вот в чем негатив. Вы мне пишете личное сообщение, что, Руслан, я тебя смотрю на Ютубе. Значит, у нас есть там цели приобретения недвижимости определенной, что ты можешь сказать, или, или вообще звонки, что ты можешь сказать по тому или иному объекту. Когда вопрос стоит прямо по какому-то объекту, я прямо и говорю, это значит то-то, то-то, то-то, плюсы такие-то, -то, минусы такие-то. То есть, мы поговорили, человек мне немножко начинает лапши на уши вешать, что все, мы, значит, приезжаем, мы покупаем через тебя, мы потом с тобой начинаем сотрудничать, все окей. Но ситуация неприятна в том, что я потом на следующий день там, или через время узнаю о том, что этот же клиент уже обратился к другому человеку здесь, в Батуме, или там агентство недвижимости, и уже за они заключили договор по данному объекту. И, в общем, ну для меня просто неприятно. То есть, мы никакого контракта не заключали, никакого договора, нет ничего. Но мне просто неприятно, что меня обманули. То есть я-то разговариваю честно, я-то открыто разговариваю. То есть, ты мне можешь позвонить и сказать, что, Руслан, я вот там договорился за покупку, за, за покупку объекта. Я приезжаю, я хочу купить. Ну зачем договаривать, что я буду покупать через тебя, мы с тобой, мы то, мы то, мы то. Когда ты уже обратился к другому человеку на покупку этого объекта. То есть и тому на уши, хотя с ним уже договорились, и мне на уши немножко. Но это неприятно слушать, особенно когда узнаешь со стороны. Это неприятно, ребята. Извините, это реально неприятно, когда тебя обманывают. Люди, которые тебя смотрят. Я же открыто разговариваю. Смотрите, значит дальше. Другая ситуация. Когда вот вы ко мне обращаетесь с таким запросом, я хочу приобрести здесь недвижимость в Батуми, а потом сдавать квартиру, например, в управление. Мне нужно, чтобы ты, допустим, мне нашел. Я да. говорю, окей, то есть это понятно, это конкретно запрос под какой-то непонятно какой еще объект то есть эта работа нужно сделать, я оговариваю все детали я объясняю, что я вас прекрасно понимаю, я готов взяться за работу но для того, чтобы я взялся за работу я же не агентство недвижимости вот у меня есть некоторые варианты, которые я могу сразу предложить но это вот то, что у меня есть горячее предложение, оно реально крутые варианты, прямо вот, ну я это предлагаю сразу. Но когда такого варианта нет, то когда самая лучшая цена в самом лучшем месте подходит под этот запрос, я этого не предлагаю, потому что у меня этого просто нет, и его нужно найти. А чтобы найти, то не просто открыть сайт э -э, какой-то по недвижимости здесь в Батуми, или Facebook группу, или Instagram, и выбрать там первого попавшегося по вашей цене, и скинуть вам, и типа сказать, что я выполнил работу. Нет, там делается большие работа, это монитор, мониторится тот же интернет, выбирается самое лучшее, потом идет туда, находится владелец, по этому дому штудируется, в этом районе физическая работа проводится, потом проводится видеосъемка какая-то, какие-то детали узнаются по данному объекту. Ребят! Это работа вся. И я хочу просто понимать, зачем я это буду делать. И я говорю, если вы конкретно намерены приобрести здесь недвижимость, я от вас прошу намерение в виде 100 долларов. Это предоплата за будущее мою работу. Что это значит? Вы мне скидываете 100 долларов на карточку, я беру эти 100 долларов и частично трачу на эту работу. Если я не выполню эту работу за какой-то срок, за какие-то оговоренные даты, то есть вообще просто ну я не найду то, что вам искала, или, или вы передумали покупать, я вам скидываю 50% от этой стоимости, скидываю 50% на 50%, то есть 50 долларов, я оставляю себе за то, что я потратил время, потратил э, ресурсы свои на эту работу, на поиск данного, не, данной недвижимости. Э, если я оказался, по вашему мнению, вообще просто, вот, ну, вот Ничего я не сделал, я пропал, я не выполнил никакой работы, я вам скинул не то, что нужно, я вам ничего не нашел. Вы мне конкретно обоснуете, в чем я день не прав. Можете это публично сделать, потому что я публичный человек, у меня есть YouTube канал, Facebook, Instagram, то есть все активно. И даже в соцсети я там готов это, на это общаться, то есть, раз то есть такая будет неприятная ситуация. Я вам готов отдать все деньги назад, как бы закрыть полностью вопрос. Ну, то есть, я, если, если я не выполню даже свою работу вообще никак. Да, и вы там не обоснуете. Если же вы все-таки приобретаете недвижимость, я вам 100 долларов эти возвращаю и зарабатывая на продаже этого объекта, и зарабатывая от свою комиссию от того человека, который продает, потому что в Батуме э, платят комиссию за работу всем владельцам недвижимости. Платит, если за, это был новострой, значит застройщик платит, не про, не, не покупатель а платит застройщик. Если вторичное жилье, то платит продавец недвижимости, то есть э, кроме того, что есть какая-то скидка на торг какой-то, а это не зависит от э, процентов, которые получит э, риэлтор или же вот, например, я. Поэтому, э, когда вопрос в этом стоит, э, я вам возвращаю в долларов и все. Но с чем я сталкиваюсь? С тем, что люди ко мне обращаются, я говорю, ребят, да, я, я, я понял вас, я готов взяться за работу, но мне нужно от вас подтверждение в виде 100 долларов. И на этом все. И на этом все просто. Я не могу понять почему. Или я неправильно поясняю свою... А мне, а, я слышал такое, что так другие люди не берут деньги, другие агентства недвижимости, другие блогеры, которые занимаются также. Так обращайтесь к ним. Вы обратились ко мне, значит, вы увидели во мне человека, который вам может это найти. У меня условия такие. Я, не, конечно, мне, у меня сейчас не та ситуация, когда я буду могу диктовать свои условия, но, ребята, у меня есть опыт какой-то, э, у меня уже есть знания, я нахожусь здесь, в Батуми, я, пони, я занимаюсь управлением, то есть у меня, я понимаю в аренде уже что-то, да? И другие люди не занимаются этим. И если я говорю, озвучивая, что вот так вот я вижу это, наше сотрудничество, давайте как-то находите общий язык, объясните мне, в чем я не прав. Если я прошу от вас намерение в виде 100 долларов. Вот вы представьте, я, я взял от вас запрос, вы мне говорите, да, ищи мне тогда объект, там-то, там-то, там-то, там-то. И показываю все. Я вам снимаю улицы, снимаю районы, показываю плюсы этого района, школы, детские садики, там, ну, там есть определенные обстоятельства. Я вам это все показываю. Вы увидели, посмотрели слева-справа, сидя, например, в Москве. Приезжайте сами сюда, идете в этот дом, находите владельца, покупаете. И Руслан в пролете. Я же здесь не занимаюсь благотворительностью. Я приехал в Батуми строить бизнес. Я приехал сюда зарабатывать деньги. И зарабатывать деньги, создавая пользу для, для других людей. Если моя польза окажется ненужной, или это окажется не полезным, я деньги не заработаю. Но для того, чтобы мы правильно друг друга понимали, пожалуйста, предоставьте мне 100 долларов. 100 долларов от, например, покупки в 50 тысяч долларов. Это сколько процентов? 0,0, сколько там процентов? 0,05%. Ребят, ну, э, вы понимаете, то есть суть 0,02%, да? То есть э, какая, о чем вообще речь? О чем речь? Это просто предоплата за то, чтобы я взялся за работу. Если вы смотрите меня, если вы ко мне обращаетесь, значит, наверняка вы видите во мне этого человека, который может оказать эту пользу. Если не видите, ребят, извините. Обращайтесь, обращайтесь к другим людям. Я сейчас наверняка... От себя отверну какую-то часть своих зрителей, подписчиков, людей, которые хотели ко мне обратиться, теперь не обратятся. Но я вас хочу немножко расстроить. Люди, я скажу, наверное, меньшая часть, которая ко мне обращается, они сразу говорят, сколько это будет стоить. Есть вещи, которые я делаю просто бесплатно, ребят. Кто может, кто может, напишите просто в коме. Кто может, напишите в комментарии, кому я сделал бесплатно работу, просто. Вы позвонили, говорите, Руслан, там есть там такой-то вопрос, можешь уточнить, можешь там что-то поснимать. И сколько это будет стоить? Я говорю, ребят, слушайте, ну это реально, это фигня, я сделаю это бесплатно вообще, даже никакого запара я это сделаю бесплатно. Ребят, кто может, напишите в комментариях под этим, под этим видео, кому я сделал работу бесплатно. И вот это, из этих людей, которые ко мне обращаются в меньшей части, они мне сразу, со мной сразу оговаривают. наше сотрудничество, они говорят, сколько это будет стоить конкретно, сколько заработаешь ты, конкретно, что я из этого получу, и мы договариваемся. Если я работу свою не выполняю, я признаю свои ошибки. Вы наверняка видите, что я очень бывает иногда расстроен в чем-то. Когда у меня что-то не получается, я об этом рассказываю. Или же вот в личном сообщении отправляю, или же на YouTube рассказываю. Когда реально в чем-то я там забакопорил, в чем-то я вот чувствую свою вину, я об этом рассказываю. Потому что я откровенный человек. И если мы не можем с вами друг друга вот понять в каких-то элементарных вещах, ну, ребят, значит, нам с вами не работать. Но я готов взяться за работу и выполнять ее качественно, с пользой, для того, чтобы всем было от этого хорошо. И вам, и мне. Пожалуйста, ребят, э, вот это основная информация, которую я хотел донести. Долго, возможно, много воды, но как есть. До свидания.